Всем привет, привет, дорогие друзья! Хочу вам сказать о проекте Суперкопилка, который работает уже по всему миру более 10 лет. Приглашаю вас зарабатывать в Суперкопилочке. При регистрации вам дают сразу бонус 10 долларов. На эти деньги вы создаете программы в графике выплат. При инвестировании этих бонусных 10 долларов вы получаете через одну неделю 11 долларов. И каждую неделю вы можете получать по одному доллару профита. Вывод от 50 центов. Без вложения. Если вы хотите зарабатывать больше, нужно хотя бы нести минимум хотя бы 20 долларов. Вы получите еще второй бонус. Это 10 долларов. И в общем у вас уже будет 40 долларов. 40 долларов вы создаете тоже заходите в график выплат на первой неделе как вы создаете вклад 10 долларов через одну неделю 11 долларов на вторую неделю вы создаете вклад 20 долларов с выплатой через две недели 22 доллара и создаете на третьей неделе 10 долларов Выплаты через 3 недели 11 долларов. Через одну неделю как сместится график выплат на вторую неделю. Вы ну, делаете на вторую неделю максимальный прирост. И остальное вы уже будете иметь по 2 доллара в неделю. И по 2 доллара вы можете еженедельно выводить на свой кошелек. Там Nix Money, Perfect Money или на, это Coin на Биржу. Все легко и просто. Можете для начала без вложения попробовать. Создаете вклад каждую неделю на первой неделе 10 долларов. Через неделю получаете уже 11. 1 доллар профит 10 долларов. Эта сумма невыводимая идет. Остальное все ваше. Ну и вам предлагаю начать с 20 долларов. Смотрите, в первый вы получаете бонус 10 долларов. При первом вкладе вы получаете минимум на 20 долларов, вы получаете еще 10 долларов. И в общем у вас уже 20 долларов. 20 долларов бонусных и 20 ваших. За 4 недели вы заработаете 8 долларов. В течение 4 недель. За 2 месяца вы заработаете уже 16 долларов. Все зависит от ваших возможностей. Если вы без вложения будет, то это за 2 месяца вы заработаете всего 8 долларов. А так, если минимум на 20 несете, то уже будет 16 долларов. Уже в два раза больше. Ну, соответственно, чем больше сумма, тем больше вы будете зарабатывать. Покажу вам. Это основной счет, это денежки, которые вы можете выводить с основного счета. Но ну, предоплата, это те деньги, которые на предоплату для создания программ уходят. Ну, это бонусные средства. А на основное это ваши деньги зачисляют сюда. Промочет это промокоды, они с повышенной доходностью. идут. они идут, действуют с 17 недели и выше. Это адаптация тут проходит раз в 4 недели. Ваш капитал программ показывает. временный вклад, который вы сделали в проекте. Индекс по помощи, сколько вы внесли тут. Ну и карма сколько она у вас в текущем моменте. Чтобы у вас были выплаты, карма должна быть 100%. В течение 4 недель она делается по 25%, но для новичков она всегда будет повышенная. Это активные программы, как вы видите, у меня их 12. Это у вас показывает, какой износ вы сделали, через сколько она будет, будет выплата. Вот пишет у меня через одну неделю. В пятницу во время 2356 и сумма выплаты вывода приходит но ну, задержка ну, там минут 10 и она у вас в личном кабинете в кабинете выводить можно любое время нажимаете вывод вот покажу вам пример сейчас у меня тут немного, ну выбираете платежную систему, вот NixMoney, да, нажимаете далее, так, вот вписываете, ну тут номер кошелька, сумму вписываете и нажимаете отправить ну я еще просто кошелек еще не добавил в свой этот кабинет и у вас будет отправить после этого с вами свяжется поддержка при первом выводе Ну, первый несколько раз там спросят, например сколько вы вводите на какую платежную систему там название любой программы и вывод вам придет в течение 24 часов с момента подачи заявки все легко и просто пополнение также самопополнение. пополнение выбираете также платежную систему и далее ничего сложного нету никсмонет комиссия минимальная перфект она у них комиссия там идет небольшая тоже ну советую с никсмонет платежная система хорошая что тут есть контакты специалистов с вами После регистрации свяжется консультант, поможет вам разобраться в проекте и задать интересующие вопросы. Вот. Если приглашаете друзей, они тоже инвестируют в проект. Они, ну, вы как приглашающий даете свою персональную ссылочку и вы зарабатываете от тех взносов это 10%. Например, если человек не ну Пополнит минимум там на, например, ну, на 100 долларов. Вы заработаете с его инвестицией, это 10 долларов. Чем больше он инвестирует, тем больше вы зарабатываете. Ну, соответственно, его. Ничего сложного нет. Сейчас идет э, супер партнеры, копилочки Это если ты приглашаешь человека. и он регистрируется пополняет минимум на 20 долларов вы можете принять участие в этом конкурсе самый 15 призовых мест с общей суммой 200 долларов это самое первое место 200 долларов начиная от 30 долларов до 200 долларов чем больше друзей вы пригласите регистрации и минимальным пополнением на 20 долларов если вы одного пригласите вы получите соответственно гарантированный приз если в призовые не зайдете гарантированный приз это 10 долларов плюс вы получите если он пополнит на 20 долларов то это 2 доллара сверху вам идет есть еще у нас матрица в данный момент если вы вот приглашаете трех партнеров вы за закрытую матрицу троих человек, вы получите 15 долларов. Это нужно зайти, вот покажу вам, партнерка. Перед этим ее нужно приобрести. Ну, за 1 доллар. Вот, матричный бонус. Ее просто нужно создать. Вот, видите, стоимость активации равна 1 тета. Ну, 1 доллар. С основного счета. Активация позволяет новому участникам, партнерам, добавляться... В активированную матрицу. Когда матрица добавится в все три партнера, она будет закрыта, и вы получите бонус 15 лет. Также вам будет возвращена стоимость активации матрицы. Тут все понятно, как вы видите. Все у ваших возможностях. Внизу видео будет ссылочка на регистрацию. Ссылочка на мои контакты. Вы можете со мной связаться. Я вам помогу. Расскажу кого заинтересовало данное предложение. Всем, друзья, удачных инвестиций и берегите себя.